Вы думаете, почему люди не платят за коммунальные услуги? Дорого. Мне кажется, потому что у них просто нет денег. Хороший вопрос. Ну, если нет денег и если не считают нужным э, за несуществующие услуги заплатить, тогда и не платят я так думаю. А наше поколение все платит, потому что привыкла. Довольно трудно э, согласовывать там счетчики, э, тарифы. Там и прочее, даже если это онлайн делать, довольно сложно. Потому что платежки приходят там на одну сумму, требуется заплатить другую, постоянные очереди в расчетных центрах. То есть, ну, как-то не очень все. Ну... Как удобно для оплаты. Ну, я думаю, что это нелогично. Вот мы, например, платим, потому что хотим в полной мере ощущать и пользоваться, ну, как бы, добротами коммунальными. Может быть, у людей низкие зарплаты, но я думаю, что это нелогично, потому что в итоге у них, например, выключают воду или свет, и тогда проживание не будет полноценным. Ну, на мой взгляд, мне кажется, что вообще как бы сложная ситуация у многих, особенно у незащищенных там, бюджетников, пенсионеров. А коммунальные услуги, они занимают большую часть их, скажем так, и так небольшого дохода. Как вы думаете, как заставить людей, которые не платят за коммуналку, их платить? Беседами, личной беседой, уговаривать как-то, объяснять, ну, я не знаю, э, отрезать трубы, это последнее дело, скажем так. Я думаю, что надо идти навстречу, как-то какие предлагать какие-то там условия рассрочки, что ли, долго. Просто надо снизить тарифы. Вот и все, и все будут платить вовремя. Должны быть льготы определенные. Снизить, наверное, тарифы. Тогда поплатили, наверное. Заставить нелогично. Наверное, только если снизить стоимость или придумать какие-то льготы для малоимущих. Ну, я считаю, что как бы отключать там и все такое это уже крайние меры вот возможно вот допустим ну то что первое в голову пришло э, вот как э, гаишники сделали то есть штраф если оплатил вовремя тебе там 50 процентов скидка ну здесь то же самое допустим какой то тариф оплачиваешь своевременно он такой если допустим просрочил то там уже какая то пеня думаю должна быть какая то ну, форма заявления, чтобы как-то либо отсрочить, либо получить какие-то льготы, ну, хотя бы чтобы дать э, знать правительству. Вообще-то это должно быть, э, как в Советском Союзе, быть воспитанием. Нужно разобраться, почему у людей нет возможности платить.